Пурум, пум, пум. Всем привет, с вами Илья, и сегодня я буду играть в испытание, а точнее целый чемпионши брал Stars с девушкой. О, вот это вступление, да? Вот это вообще самый кайф. В общем, я сижу, играю обычным днем, как бы пам, пам, пам, захожу не, не пройдя на это испытание. Но ну, надо пройти, значит. И полетели, как говорится. Удачи мне в бою. И тебе тоже. Вы, наверное, уже все прошли. А если не прошли, то желаю удачного прохождения и хорошей игры. Хороших тиммейтов. Нам Фрэнк попадается. Я думаю, мы с ним затащим кое-как. Вот. А мой, мой тиммейт самый главный. Девушка Сосун. Сосун. Вот этот просто обаятельный, как и сама девушка, никнейм. Просто заводит. Действительно, подобран тщательно, с душой. Со всей мудростью, прожитой. Ладно, не буду больше говорить и ничего, потому что я сейчас столько наговорю. Хотелось бы, кстати говоря, реально поговорить о чем-то более важном. Например, о новостях, которые в игре недавно произошли. Так, тут очень важный момент. Дефусь, дефуюсь. Ох, как же потно. Хорошо. Первая новость, которую я бы хотел озвучить, это то, что в Беларуси и России вообще игру хотят, ну, как бы убрать. То есть, вообще будет очень сложно заходить только через ВПН. То DC забивает гол. Поздравляем! Спасибо, Фрэнк. Ты нам облегчаешь игру своим мастерством. Также Сосун, посмотрите, как он отыгрывает. Без него мы вряд ли бы выиграли. Ладно, все, отвлекаюсь от новостей, которые хотелось бы озвучить. И новость это то, что вот действительно плохая вот, считаю, что вот мы не сможем играть нормально в России, Беларуси. Ну, если только через VPN, ну, сами понимаете, VPN – это еще больше лаги, пинг высокий. А отыгрывать для профессионалов всякие скримы и чемпионаты будет очень проблематично. Смотрите, как идет хорошо все. Так, ладно, давайте дадим девушке нашей забить гол, и она забивает. Действительно, очень классный момент. Вот. И эта плохая новость меня прям сильно не радует. <смех> так, ребята, я чуть подключился. Здесь а, вот какая-то заминка. Мы как бы прошли первую игру, а вот захват кристаллов какой-то бред происходит. Ладно. Так, мы разобрались, выиграли О, захват кристаллов, но... Нокаут? Мы что-то не можем пройти, вот, два поражения мы уже там сделали У нее 3-0 Ой, три э, жизни потрачены И у меня три жизни потрачены Давайте попробуем э, сейчас выиграть Вот против нас Эдгар Фэнк Емс Ого-го а, Наш э, тиммайт Сасун С Опять же, с обаятельным никнеймом Все-таки хочет э, с Динамайка отыграть все катки Интересно, что у него получится Ух ты, как меня отталкивает Ух, еле везет, кстати говоря. Я вот на ЛХП выигрываю Вот. Поможем нашему грифу. У нас первую катку мы выигрываем. Хорошо, отлично. И смотрите. Как бы первую новость я сказал насчет того, что брал Старс скоро вот такие вот моменты настигнет. И опасно. Жалко, я не спас нашу девушку. От Дед э, Инсайда э, Точнее, от проклятия. Ну, короче, ладно. Умерла и умерла. Ничего страшного. Мы сейчас выиграем. О, то есть... Да. Отлично. Есть. Мы выигрываем пока что. 1-1 остался. Я должен убежать сейчас. Я убегаю. Ага. Все. На меня вся надежда, либо я проиграю, либо мы выигрываем полностью Так, смотрите Пока что скажу, что я хочу сказать Мы можем записывать другие игры К сожалению, кстати говоря, клашу в Clanset тоже самая проблема Там вроде бы столько с VPN можно заходить Я пока что туда вообще не заходил, уже месяц целый Меня, наверное, покикли из всех кланов, которые там вообще есть Сейчас, подождите Ой, прям на, прям на донышке, буквально тут на, на донышке. Чуть-чуть хп остается и хорошо выигрываем. Так, что там печатает? Oh wow! Это очень приятно, это прям приятно. М -м -м. Ладно. Клешу в клансе тоже нельзя зайти. И в Брат Старсе скоро тоже не можно будет зайти. Но есть хорошая новость. Это то, что попробуем снимать другие видеороли, э, вот, э, другие видео по другим играм. Это нормально вроде, не? Вроде я думаю, что хорошо. Вот. Прикольная идея, я так думаю. Напиши в комментариях, что ты по этому поводу думаешь. вот. Поддерживай, там лайкосиком своим. Меня это сильно поддерживает, мотивирует. Кстати, нашу команду полностью в очко долбит. Uh, и уже твоих моих тиммейтов убивают. Я тут пытаюсь что-то сделать. Против разъяренной толпы. 13 хп у меня остается. Несчастливое число. Я мираю. Да, здесь походу мы сливаем. Потому что команда наша сильная. Арти у нас ä, бот. Ничего не умеет делать. Я так понимаю. Ух ты ж просто. Какой какой здесь происходит. Мясорубка нашу! убивают девушку. Нет! Так, залета. Блин, зачем я на этого негра пошел? Вот прям реально у него есть прыжок, этот кончен, он без раскрытия играет. Фух, я или успеваю его убивать. У меня еще это чуть ли не убивает. Капец, я выживаю на лоу п Так, она делает ошибки. У меня есть ульта. Она умирает за счет нее. И мы походу выигрываем, да? Да, походу мы выигрываем вторую катку. Вот. И у нас есть, возможно, шанс, кстати, выиграть. Он сдался, наш Гром. Уже понимает, что здесь бесполезно что-либо делать. Сейчас действительно у нас либо что-то, либо ничего. Потому что... Это последняя жизнь. Нам бы выиграть. А у этого опять гаджет. Блин, реально, вы ничего не видели. Я забыл, что у него еще один гаджет есть. Сорян. Извиняюсь. Нашу добивают. И эта игра завершается. В принципе... Видеоролик подходит к концу, если тебе понравился он, поставь лайкосик, подпишись на канал. Всем удачи, всем хорошего настроения, всем пока.